Звездами Жду удачу, удача близится Нависает удача гроздья Жизнь на Марсе, смерти на Питере На Луне есть лунные кратеры А Гагарина зря обидели Принесли похоронку матери За звезду в пол жизни За Луну свободу Я целую небо Она льет воду За звезду пол жизни Целую свободу, я целую небо, а на воду. Летал, тем бояться нечего. Кто летал, тут заданием справился. В темном небе кометы светится, Космонавтам такое нравится. Я сижу на окне под звездами, жду удачу, считаю сдачу. Для того небеса и создан, оттого я теперь и плачу за звезду полжизни, за умнул свободу, я целую небо. Она воду за звезду полжизни, За луну свободу я целую небо. Она льет воду. Редактор Палец в а опрокинув пустое ведро, я гонялся за дымом, я его не хотел, я стал бы просто соседом, стречься, а то я обижусь, ведь мы стреляем по. Тебе побольше, выйти станет немного полегче Я гонялся за дымом, я его не хотел Я стал бы просто соседом спряся а то я обижусь Ведь мы стреляем по старым мишеням Только не плачь Только не плачь, только. Казаться умным, хочу умным быть Не могу справляться с горем, могу его залить Не умею быть счастливым, не умею жить Ну а если так, то выходит, не за что И Не умею чтоб надолго Плюнуть и забыть. Ну а если так выходит где за что любить Силы я такой и есть, нужны руки мне для силы, а чтобы и есть, нет валых ощущений, мне не повторить. Ну а если так выходит, не за что любить? Я сижу не близко, ходит пуча низко, и в беде, и в счастье твоя ненастья Голосится голос, голосится голос. На ячменном поле я кричу на воле. Там на перешейке Женщины и щейки Мне в глаза как волну Смотрят и идут Я и получше Ночи лифт побольше Я... Получи ночи побольше. На тропинке к лесу и несу остатки к ветхам на весу, тучь распуская, ночь идет хромая, скука как зелота посреди и Субтитры Попал соседы, чем вертолет хуже мабеды, поле ромашек, полчаса лета Проводите тому до вертолета. Дареный конь хуже татарин. Москва слезам верит Глаза повесился на самом деле Если нравится слово, повторю его снова Дарю шаблонку королеву Террористам самолеты, аэрофлота Право бить и кому Сончик тронется, перрон останется Сбрось маму с поезда, если не нравится Хочешь прославиться? Прыгай, красавица! Лучше сразу, чтобы не мальться Нет парашюта, не твоя забота Проводите даму на Если надо причину, то это причина. Осталось ничего Я отвалился на матрас Не снился сон для никого Красивых звезд не На миг напомнит о тебе Ты на спине, как на войне А на войне Yeah Старик рыдала с ним балалайка, Почувствовав тяжкую рану. На восток серый уползал, На коленях по грязному снегу. Стая в суп мой дом, И опять не удался в подбег. Долгой неземной красоты. Что мне не было? Я ни разу там не был. Я гляжу в него только потому, что там ты. Там на солнце, там на уме. Ты как комета, а я как планета. Там на солнце, там на уме. Ты как комета, а я как планета. Лето, тупо прячусь от света, и крадучись пытаюсь подобраться к окну. Прошлой ночью я видел точно, как ты надувала на неблуну Луна на солнце, солнце на луне. Стол тебя в нере, а потом на земле, Луна на солнце, солнце тебе где ты укреплялась печаль я почти что поверил что тебя уже нету но две красных ракеты уносят нас вдаль ты на солнце я уверен я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 Я был президентом в собственном доме Я хранил на балконе радистку и рацию Я был зашифрован, но забыл вдруг свой номер Так я узнал... Галлюцинации, я их не видел, я их не слышал, но я их думал перманентно да мнения. Я тряс головой поправлял свою крышу, при шашифровке в томике сеня. На родитке с балконом не строила глазки, но сука выряясь тонкими пальцами, И перед портретом фюрера в тазке. Я полюбил галлюцинации, я их любил, я их не А Они обманули. Мои ожидания Я завел штаны казеиновым клеем Когда шел с радисткой на задание Чулки у радистки все время сползали Когда я в засаде сидел в акации Что ж разве школе мне не сказали Про смысловые галлюцинации По клавишам отспугу марза с каплями, дождь моросила и прохожие кашляли. Сквозь радиоволны я услышал мелодию и разразился дикими танцами и целовался с родительством вроде бы в момент неосмысленной галлюцинации.